Привет, друг. Привет, подружка. Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их. Если они будут конструктивными те... Меня зовут Макс Савич. Мне уже капелляют. Подпадим. Хочу сообщить о том, что я бываю очень занят, и поэтому могу не каждую субботу выходить в эфир с новыми рассказами. Сорри. Да еще. Тут недавно закон про молдинги, если mm -hmm. я не найду робот, который говорит на украинском, то больше ты ни хера от меня тут не услышишь. Я представляю твоему вниманию свой тематический канал с моими аудиокнигами. Каждую субботу слушай мой новый рассказ. Чтобы тебе было более интересно, в качестве видеоряда к рассказам я использую свои авторские фото, слайдшоу, а теперь еще и видеокадры. Я занимаюсь фото-видеосъемкой несколько лет. В прошлом рассказе я использовал часть своего дверника. В качестве музыкального фона я использую свою авторскую музыку. Я сочиняю и записываю музыку в различных направлениях более 30 лет. Вся музыка издана на аудиокассетах и аудиодисках. Кстати, продаю свои диски в налог налог от 100 до 250 млн за экземпляр. На ютубе размещаю промо альбомов и даю ссылку в отдых на LX. Еще пишу автографы, лично убившим у меня. На фейсбуке также можешь заказать лично у меня. Доставка за мой счет только по Украине. другие страны уже покупатель платит. Недавно один француз хотел купить у меня 35 кассет с моими релизами, но как обычно хомячие. К сожалению, сделка не состоялась, вот оказался для него дорогой — 666 евро. Да, новость года. 22 ноября 2019 года исполняется 20 лет моему проекту «Тора который и по сей день активен. Приходи 23 клуб клуба L20 часам будет жестко. Подписывайся на мои каналы. Комментируй каждый рассказ. Делись видео с друзьями в соцсетях. Предыдущие мои рассказы с 1 по 26 слушай на моем авторском канале. Ссылки смотри в конце этого видеоролика. На этом канале с 27 рассказа и до конца книги, а потом новая книга. Ссылки на канал вне лист, в конце этого рассказа. Немного саморекламы. Также на моем авторском канале, ссылка на канал, появится в конце этого рассказа, ты найдешь мои авторские клипы с моей музыкой, видеоролики, презентации моих работ как музыканта и многое Ах да, совсем забыл, я еще пишу афоризм, анекдоты и цитаты. Поэтому почти год назад открыли новый канал, а анекдоты и цитаты дня с моими авторскими высказываниями. Каждый день, новые цитаты или афоризмы обеспечены, анекдот режет. Сейчас не публикуй, так как у тень бывает по несколько цитат придуманных. Лучше денег на накоплю или спонсора найду. Копирует Макс Саныч. А читаешь? Только что придумал сходу новый цитату или афоризм, и тогда издам книгу. Смотри в разделе книг-лист. Суважухри, Макс Саныч. Приятного прослушивания. Итак, я представляю твоему вниманию свой жизненный путь в сфере IT-технологий книги собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я выдерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Беседы современной молодежи. Проверяю на практике я и сами. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Примечания для тех, кто в тарге. Это наша переписка в Скай. Корпорейшн Бокс Макс Резен. Аудиобук. Беседы современной молодежи. Рассказ номер 58. Программирую их в JavaScript только по видоплате. В рассказе много смешных опечаток, и я решил их оставить. Слушайте, сегодня ты переносишься 12 15 июля 2014 года, в самом разгаре перемен. Сегодня речь пойдет о ценах на сайте в различных странах и регионах, о языке программирования PHP, от JavaScript, Alchem script, Короче, еще много о чем, о сайтах и IT-технологиям. Примечание. Я кое-что важно, ведь в и надо вернуться 15 июля. Действующий лица. Я и Саня. Я Приветик. Саня, привет. Я Хардогер. Контраливер. Так сколько? Чего стоит? Саня, если подключить, то от 30 тысяч рублей это примерно 8 тысяч если есть дизайн и весь текст на сайт, то есть только программировать, тогда тысяч рублей, это в районе 3000 гривен. Я. Я в контакте не заходил, но получил на почту твой ответ. Нет дизайн. Сань. Ты узнал какой город? спрашивает и откуда этот товарищ. Я. Конечно Москва. Сань. Прежде чем цену называть, нужно знать с какого города он и стороны. Если с Москвы там одна цена, если с Киева тоже ругай. Причем о том, что цена зависит от города, он знать не должен. Я. Я суведень, ну ты прикол. Я не Тёма. Сань. То есть недавно, что цена зависит от места расположения. Я. Я не Ю, ты что? Так какую цену назначить для мозга? Сань. Для мозга минимум 30 тысяч рублей. От ключ с копирайтовым дизайном. Я. Так ты за дизайн пракса сам будешь. Сань. 10 тысяч рублей дизайн, 10 тысяч рублей программирование и 10 тысяч рублей, выбирая пример так. Да? Нет найму на эти деньги дизайнера. Если ему дорого, так хватит дизайнера, найдет найдет дешевле слайд все, только в формате PSD по слою. 30 тысяч рублей я, ну я назвал в комплекте и все включено. Примерно такой дизайн, как описан выше. Если нужен эксклюзивный дизайн от 50 тысяч рублей и выше. Я. Получил ответ. Мне ваш фон не понравился. Извините. Вы не можете сделать то, что я вам отправила. То, что я прошу стоит не больше 5000 рублей. Ищу плохо в кайфто. Сань, тогда пусть сама делай. Я, ага, ды, ды, ды. Ладно, ищем дальше. Как всегда. Короче, это тоже же геморрой, что и с этим тапиком мне так кажется. Сань, ты уже ответ получил. И сам на него и ответил даже хуже будет. Ищи дальше и забудь про эту дуру. Немного реклам. Мойся мылом дуру. это халявщица. За пять тысяч в туалетную бумагу не купишь, а то еще и сайты мы будем ей делать. Пусть книжки читает и делает сама себе сайты. За пять тысяч. Она спрашивает, откуда ты? Ну и вообще, если спрашивают, ты откуда? Говори, с Россией. И если они живут в дереве, то говори, что ты с Москвой. Если они с мозгом, то говори, что ты в идее. И убери вообще, откуда ты со скайп. Он думает, раз с украли, то будут кидаться на любую косточку, лишь бы заработать. Я согласен. Насчет я откуда, таких вопросов еще никогда не задавали. Саня, про то, что ты в скайпе уже написал. Зачем задавать? У тебя написано, как Украина. Они сразу подумали, что ты укроп лошадь, который свою душу продаст за 1500 гривен. Я. Так я ж в по этому поводу не общаюсь. Сань. Ну я не знаю тогда. Я тут дело в другом. Иду и думаю, что это просто взять сайт и с него вылезать чужие ключевые данные и заменить. На свои вот и все, не знать это плохо. Сань. Ну так нужно им сидеть и вдалбливать, то что это не просто. А рассказывать, показать и вывести пример. Конечно не знаю. В задачах менеджера это и стоит разжевать и договориться. А потом уже довести на плату и получить свой процент. Я. Хорошо, как я так и делаю, но откуда она, например, зла такую смешную цену? Сань. Сама придумала. Сколько у нее в кармане есть лишних недобитых после ресторана, вот столько и готова наложить. А вдруг кто-то согласится. Есть клиенты, которым нужно, а есть которым просто интересно. Этому просто интересно. Те, кому нужно, хоть и платит, сколько нужно, когда будешь понимать отличия в них, тогда будет легче. Я. Опыт показывает, что если человек готов заплатить, то он платит, а если нет, то... Сами, Я обычно, после 10 минут разговора, понимаю, кому нужно, а кому интересно. Я. А, вижу, мы пришли к общему знаментулю. Но опыт у тебя, конечно, огромный. Сами, Ну, 5 лет. Как-никак с этими домодеклами болтать, как ты думаешь? Хотя в этом месяце, наверное, и тысяч пять заработали. А если еще заказ завершу, то можете. Я. Круто. Саня. Так круто может, но из них 2000 сразу улетели. Я. Как это? Саня. Тысячи из которых приватбанк на погашение вредит. Ну и тысячи за хату заплатить. Потом, пока эти уже денег почти нет. Я. Это уже твои проблемы. Саня. А еще нужно накапить, на и обуться. Скоро осень. А в следующем месяце можно столько не заработать. Я. Мне ты зачем говоришь? Я тебе что, тенка? Саня. Не просто говорю, а то ты будешь потом кричать, что вот я много зарабатываю. Я. Я сам зарабатываю и так же, как ты их расходуешь. Я кричать не буду. Глупости. Как там дело? Саня. Вроде все пучком, У нее спроси. Я. Откуда знаешь? Значит, ты общаешься, да? Примечание. Я как-то звонил ему в скай, так этот Фирилкин включил дорогую связь с или она его дома была. Слышу смех, спрашиваю, ну, это кто? Он отвечает, та со двора, ну меня же не пройдешь, я сын офицера, и тех был офицером, у меня один. Я различаю голоса, и не только. Это была белка, и это говорит о том, что Саня предатель. Сань, Несколько раз писал. Я. А спрощенного делка чего? Саня. За Хотел клиента подкинуть. Я. Молодец. Помогай. Наверное, любит тебя. Сань, Чего это ведь меня любить? Я. А чего же она тебе помогает? А меня наоборот на зашла Хайла вы знаете хотя сама в той ситуации виновата. Это я про пост в тюрьме. Моя фотка обработана в фотошеке. Как будто горень и с текстом в стиле черного пиара. Вот так делаешь людям добро и получаешь за взамен говно. Я с предателями не общаюсь, а она такова и есть. Просто спросил так, как уверен, что вы общаетесь хотел. Удостовериться, надеюсь, ты ей это передавать не будешь. Сами. зачем мне кому-то что-то передавать? Как будто мне больше нечего делать. Мое примечание. Вообще переписка не показывает ни глаз, ни лица человека. Можно соврать, как делал Сами неоднократно. Но меня не проведешь, я психологию изучаю и практикую. Я. Я вообще хотел спросить, как твоя манка? Саня. А по психологии. смотрит. смотрит. Я. Белки про меня чур, ничего не говорить. Саня... Ага. Конец ознакомительного фрагмента книги. Самое интересное и полезное впереди, но узнать ты сможешь что-то купить, пока в цифровом формате. Цена книги всего 200 видео. Купить легко. Звони на мой номер 063 196 3690 или пиши под данным роликом. Хочу купить книгу. Беседы современной молодежи. В следующую субботу новая книга. Новый рассказ. Подписывайся на канал. Включай колокольчик. Ставь палец вверх. До встречи. С уважу Хримак Обязательно подписывайся на Дайавторский канал афоризмы, анекдоты и цитаты дня. Но на всем Вехов, канал о моем творчестве и денег. Короче, сам или сама заходи и смотри. Короче, там много чего есть интересного и практически реминированного. На сворил канал про жизнь в и селезги в городе. На канал, обзор в отзывы на разные техники и практические примеры. На канал, посмотрено, послушано, записано. На канал, своих сворил канал про жизнь змей на канал, рекламные ролики и бюджетные работы на нем. Конец ознакомительного фрагмента книги. Самое интересное и полезное впереди, но узнать ты сможешь только купив, пока в цифровом формате. Цена книги всего 200 гривен. купить легко, звони на мой номер 063196-3690 или пиши под данным роликом «Хочу купить книгу. Беседы современной молодежи».